Нехуй выебываться на стримера. Кто сильный? да? Да. Мужлан! Таксист! Борбу отрафи, раз ты мужик такой сильный. Да? Покажи какой ты сильный. Покажи! Йоу-йоу-йоу, всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, у нас сегодня будет с вами необычная игра. Это будет vr Fighting, и ты мне скажешь, Артём, во-первых, ты куда, такой VR-файтинг, ты жирный, вот именно надо худеть. Во-вторых, ты скажешь, ну VR-файтинг, это же было уже, там всякие Blade and Sorcery, это не то. Здесь, ребята, я буду показывать мастерство кунг-фу, я даже мальчику надел соответствующую, немножко нам мне маловато стала, правда, надо скидывать а, лишний вес. Чем мы, собственно, сейчас вместе с вами займемся в этой замечательной игре. Погнали! Кстати, да, я записываю это уже после записи видео, потому что забыл сказать, что подписывайтесь, пожалуйста, на мой второй канал, ссылочка на него в описании, там у нас тоже будут стримы, потому что YouTube не дает стримить здесь каждый день без плохих последствий для рекомендаций, там и так далее, да, поэтому стримы будут один день на этом канале, один день на втором канале, обязательно подписывайтесь на второй канал, ссылочка в описании. Вот она, DragonFist VR Kung Fu, очень странно выглядят вот эти маленькие фигурки персонажей, которые дерутся, но это уже выглядит очень-очень атмосферно, давайте посмотрим, сможете ли это Толстый стример, вроде меня, вот так же мастерски махать руками и ногами. Тренировочку давайте пройдем, потому что настоящее мастерство стрима. в практике, блядь. У -у, какой я тоненький, боже мой. Можно в жизни мне тоже быть таким тоненьким? Так, ладно, погнали. Тренировка. Что, горшочки? Да выебывались, да? <связывая> Извините, пожалуйста. Мастер кунг-фу здесь. <плес> <Блядь>. <плес> ага, опять горшки. Давай по очереди, давай, давай, давай, блядь, давай. Почему все они меня заставляют сражаться против горшков? Что они нам такое сделали? Не понял. А -а, а а Ну нихуя, главное, в настоящей жизни ногами не мотать, а то у меня здесь стол вообще уже вот тут вот. Ой, блять, блять! Сейчас! Сейчас я тебя поймаю! Ху! слишком слабо, да ты шо, хуешь ли? Ха-ау, вот так! Ты ч, Эп ты? Эй! Монах, ебать! Ты ч? Извините, пожалуйста. Такая долгая тренировка здесь. А? И что ты хочешь? Что ты хочешь? Давай потанцуем. Пьяный мастер. Ты вот, пидор! О, все. Я устал! Твою мать еще не ступил? В Настоящий бой, я уже весь потный. Слушай, а тут охуенно бывает всем на самом деле, кроме шуток. Они Мне показывают слабые места, видимо, противника, да? Теперь с настоящим! Ну давай! Давай, Шаулинь! А? Ха! Ха! Ну, шо ты, шо ты, Да. Да. Да. Да. Да. Стримером. This block can only be destroyed by А не знаю, как это работает. Ага. а, Бля, охуенно, слушай, прикольно сделанная игра, просто максимально классно. Так, за кого играем? Ни хрена себе тут персонажи можно выбрать. Хорошо, нужна женщина сиськами. Ты. Альтернативный костюм. Ну-ка. Главный костюм. Вот этот круче. В цветах моего канала. Это я. О, ты ч, рот открываешь, когда я говорю? У него в натуре сиськи, как у меня практически, нифига, классно. Йоу. Блин, не могу соединить их. Ну что, подписывайтесь, пожалуйста, на мой.. Канал, иначе а -а -а -а -а! подписывайся. Ну, погнали. Ух, тут красиво. Слушай, а игра в натуре очень даже. Ты будешь противостоять мне, а? Ты злобный старик. Не нравятся лысые сильные женщины, да? Вот первый боец. Тоже тека, Отлично. Ну давай. Ух, ты я какие же у вас сиськи тут у всех большие. Это мне нравится, игра мне нравится. Ух. Ну, нихуя ты, нихуя. Ага, ну шо ты, давай. Я тебе в сиську! А Шлёнда, Шлёнда, Ты вела у меня бывшего! На трейде. черт! Хлюшка. Да. Опс. Опс. Ха-ха. Impressive. Понравилось, да? Ха-ха, мой пальчик славной тебе нравится? Давай. Поебанечку. Это что? А? Она меня отпиздила. Так, третий раунд, ну давай. ха ха Поебальничку! Что ты делаешь? Э, ты где? Блять, просрал опять супер удар, твою мать! А! Блять, ах ты мразь! А! А, шлюха! На! На! На! Не выёбывайся больше, ясно? Да сколько можно с тобой драться-то? Еще одна жизнь тебя последняя. Ну, пиздец, я точно похудею с этой игрой. Блять, ты опять мне в глаз не башишь. Най. Най, блять. Ну, сука, Ща будет месть, давай. Ну, а кто тут, телка, самая крутая, а? Ты думаешь, ты думаешь? На! давай подумай как следует. Ооо! Ооо! Ооо! Клюха! баная! На нахуй! Изи! Изи win. А-а-а! а Извините, пожалуйста! Это мо победное движение! Кто самое сильная? Кто сильная, да? Да, да. Какая ты сильная, какая ты сильная женщина? О, да! У -а. У -а. <свес> <свес> О, недотраханная монашка. Ху! Ху! Извините, я от вас тренируюсь перед следующей битвой. Э. Два против одной женщины. Так, ну что, мужики? Давайте попробуем по одному, да? Мужлан! Шексист! <свес> а. это куда? Ты куда лезешь, шексист, а? Ты! Это потому, что я азиатка. Это потому, что я сильная независимая из-за этого вы меня атакуете, пидорасики. Ну шо хуй брать, вы ебаешь, а? Поебал, давно не получал от женщины сильной? пидор! А, сильная женщина покажет, где твое место, мужлан. Косичку нацепил, думаешь можно побить? Ты ошибаешься! А, а. а. Конечно, двое против одного, блядь! Двое мужиков на одну сильную женщину! Из-за того, что вас двое, это значит, вы слабые! Понял, мужлан? Чё, Чё? ты, хуй мразь, выёбываешься, а? А. а? Минус один! Хочешь к своему дружку на тот свет, а? А, хуй мразь! А? Ты, блядь, подонок! стань, небось, уступаешь? Дамочкам в транспорте, да? А? Не дверь дверь открыть, сука? На, получи, получи, мхуй мразь, получай! И лежите, не вставайте. Сказал же не вставать. Вы не поняли урок, да? О, о, о! Главное концентрация и сдержанность. А, а! Блядь. Попал! Вливай косичку, ты не недостойную носить! Бороду отрасти! Бороду отрасти, раз ты мужик такой сильный! Да, покажи какой-то сильный! Покажи! Мальчик узыбали! Мальсишки! Ну давай! Мы можем договориться! Не хочешь договариваться? Мы можем, если хотите! Я набрала! На! Я же чрка! Нахуй мне договариваться с тупыми музланами, амбли? Я должен хоть ящик во имя прав женщин. Ну, ты уже! Ты что творишь? Вон я тебя по голове бью, я знаю. Остался только ты, муслан. Давай. пидор блять, отсоси мой клитор. <Надо> умыться <сcoff> <сcoff> ебать Фух. Ну вот и все, братва, надеюсь вам понравилось видео, потому что уж поверьте мне, сил я на него потратил. Больше, чем вы думаете. А, игра классная, очень веселая, на самом деле боевка прикольная. Не забывайте подписываться на этот канал, не забывайте подписываться на второй канал и приходить на наш телеграм-канал. Ссылочка на все доброго в описании, там же ссылочка на ВК и на Дискорд, если вам там удобнее следить за новостями. Напишите в комментариях, какие еще игры бы вы хотели увидеть. Умоляю вас ставить лайки, умоляю вас писать комментарии, делить видео. Только благодаря вам я смогу хоть что-то достичь на этой замечательной Платформе. Ну а на сегодня это все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Жестких всем респектов.